Рад всех приветствовать, представляю вашему вниманию видеокурс «Все о трейдинге с криптовалютами». На текущий момент криптовалюта приобретает все большую популярность в нашем мире, и не знать, что такое криптовалюта и не пользоваться ее возможностями – это непростительная оплошность. Кратко о чем этот курс и для кого он предназначен. Из данного курса вы узнаете основные секреты мира криптовалют и его особенности. Вы будете знать, чем отличается токен от криптовалюты, и сможете легко ориентироваться в огромном количестве информации, которая присутствует в сети интернет. Вы узнаете, как купить криптовалюту, как обменять ее на другую и как ее сохранить. Где и как торговать. И как правильно и надежно хранить, чтобы не дай бог не потерять ваши накопления и сбережения. Вы узнаете, как спекулировать и инвестировать в криптовалюту. И познакомить не только с классическими криптовалютными биржами, но и с рынком Форекс, на котором можно также спекулировать на криптовалютах. И вы узнаете, как легко автоматизировать ваш процесс торговли при помощи мощного и надежного терминала MetaTrader 5. Зачем вам данный видеокурс? Данный курс задуман как экспресс погружение в мир криптовалют. Сжатая и конкретная информация, чтобы за несколько часов вы смогли уже начать ориентироваться в этом сложном, но необычайно интересном мире криптовалют. Вы научитесь хранить ваши бережения анонимно и надежно. Вы сможете получать доступ к вашим криптосредствам из любой точки мира. Использование криптовалют будет дополнительной диверсификацией вашего трейдинга. Вы познакомитесь с самыми основными крупнейшими биржами, такими как Binance и Bybit. Узнайте, какие существуют самые важные и интересные криптомонеты. Научитесь торговать не только на классических криптовалютных биржах, но и при помощи CFD контрактов на терминале Metatrader 5. Переходите по ссылке на наш сайт, и там вы сможете посмотреть подробное содержание данного видеокурса и заказать его для себя. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я планирую выкладывать видео по криптовалюте, по биржевой торговле и другие интересные видео. Спасибо за внимание.